Приветствую туторию! 12 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights Убойной ночи UFC в Вегасе под номером 71 На очереди у нас приливный бой турниров в величайшей весовой категории Между Саидом Нормагомедовым и Джонатаном Мартинесом Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику Подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время К вам одна единственная просьба Подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору ну, перейдем к делу. Саид Нурмагомедов — это 30-летний боец из Дагестана. Провел он в профессионалах 20 боев, 18 из которых одержал победы. Практически все бойцы из Дагестана умеют бороться, а Саид еще хорошие в стойке. Поэтому смело можно назвать его универсальным бойцом. Обладает также хорошей функциональной подготовкой и нестандартной ударной техникой. Постоянно меняет стойки, пробивает разнообразные удары ногами и руками по всем этажам соперника. Имеет он достаточно хороший футворк, легко двигается на ногах. Ну, в общем, очень неудобный боец для своих соперников. В UFC он выступает с 2018 года. Пришел сюда из промоушена Ахмат, где был чемпионом своей. Весовой категории провел у Даны Белого 7 боев, 6 из которых одержал победы. Ну, в первом бою э, в этом промоушене он выиграл Джастина Сколкингса, Скокинс, Скокинса, Скокинса, не суть, раздельным решением, но там смело можно было давать ничью, в принципе. Довольно близкий бой был. В любом случае, этот бой никак не принижает достоинство Саида в смешанных единоборствах. И, на мой взгляд, этого бойца очень вероятно. В ближайшее время мы вполне можем увидеть в топ-10 личайшего дивизиона. Идет на серии он из четырех побед. Нокаутировал до этого ни разу не отлетавшего в нокаут Марка Штригла. Удосрочил на первой минуте гильотины коде Стэмана, которого не так просто удосрочить с абмишином. Едингласным решением победил, конечно, крепкого бразильца все знают от Дугласа Сильвуда Ондрады, который дрался с Петром, с Морозовым. Перебивал его в стойке, не уступал в борьбе и партере в принципе Но Дуглас к концу боя выглядел, хочу сказать, его оправдание Ну не оправдание, в плюс Дугласа, что он выглядел посвежее Ну и наверное минус все-таки Саиду Нормагомедову В крайнем бою выиграл с сабмишином Саида Кахрамонова Где Нормагомедов проигрывал бой в борьбе и партере Но во втором рауде в очередной раз забрал шею и уже довел сабмишин до конца он в первом раунде два раза забирал шею на гильотину, но, тем не менее, Кархамонов выбирался. Видно, Кархамонов поверил в себя и во втором раунде отдал шею, думал выберется, но нет, Нурмагомедов хорошо взял захват и задушился, не ошибаюсь, душающим там, ниндзя он называется или как. Да, было в UC, кстати, у Саида Нормаговедного одно поражение от Раоне Барселоса в довольно конкурентном бою, где Саид лучше смотрелся в стойке, нанес больше урона Барселосу, но часто бил вертушки и три раза, в каждом, в каждом раунде по одному разу, в конце боя Раоне ловил именно на этих вертушках, переводил Нурмагомедова или в стойке, в клинче забирал спину наносил удары, или контролировал в партре, наносил удары и вот за счет вот этого вот контроля как раз таки Раоне Барселос и получил победу. Ну, в принципе, в то время Раоне Барселос шел на достаточно серьезном стрике. и как раз таки не, не получилось его остановить, но он был близко. Если бы вот не эти вертушки, вполне вероятно, что он мог бы забрать этот бой. Потому что по, по лицу Барселоса было видно, что э, урон он получил э, побольше, чем, э, чем сам мог донести в стойке. Так, его соперник, э, Саидан Нармагомедова в нынешнем бою, это Джонатан Мартинес, 28-летний боец из США, провел он в профессионалах 20 боев, 16 из которых одержал победы, выходит из кикбоксинга и мой Свои бои предпочитают проводить стойки, где любит э, наносить жесткие кики по всем этажам соперника. В поединках работает в высоком темпе, выбрасывает большое количество ударов, постоянно подлавливая своих соперников поддавливает их, имеет далеко не лучшие навыки в борьбе и партнере, но может похвастаться хорошим тейкдаун диффенсом. 68% попыток перевода ему удается, в принципе, сконтрить. Но если же соперник попадается с хорошими навыками в борьбе, ему удается Джонатана перевести, то, лежа на спине, Мартинус ну, в принципе, редко удается стать, сложно это ему удается. Чем соперник пользуется, забирая очки контролем? американец выступает в UFC с 2018 года провел он 11 боев из них 8 побед и 3 поражения на данном этапе идет на стрике из 4 побед подряд в крайнем бою удалось ему удосрочить достаточно винитого бойца в лице Каба Свонсона но ну, правда Кабу Свонсона уже почти 40 лет он на 10 лет старше Джона поэтому ну, как бы как бы молодое поколение сменяет стрельков уже Отбил он ему ногу лоу-киками, жестко отбил. Отбивал ее на протяжении этих двух раундов. И просто во втором раунде после хорошего лоу-кика по внутренней части ноги, по колену, по коленному суставу просто Кап Свонсон не смог продолжать бой. Вот так. Ну, кстати, в конце первого раунда он отправил коленом Свонсона в нокдаун. Почти его забил, но судья сновил бой уже... Uh, были, были, ну, гон прозвучал, конец раунда. А так бы, я думаю, что дай там 5-10 секунд uh, и Джон бы выиграл uh, с этого Каба Свонсона досрочно еще в первом раунде. И не лукиками а просто хорошим ударом коленом в голову. Uh, вот. Был в этом бою момент, кстати, когда Кап uh, перевел, uh, перевел Мартинеса в партер, но тот uh, мгновенно его свипнул, и оказался сверху. Ну, Капсонсон, не сказать, что он борец хороший, поэтому не, тут нечего сказать про то, что подтянул Джон свои борцовские навыки или не подтянул. Мы это, я думаю, увидим в поединке именно с Нурмагомедовым. Хотя, ладно, не суть. Куда-то уже пошел не в ту сторону. Ну, и что же мы имеем в итоге по... Нашим товарищам. В, в антропометрии у бойцов практически нет преимуществ, кроме того, что у нормагомедва размах ног будет чуть длиннее на 3 сантиметра. Функциональная подготовка бойцов находится примерно на одинаковом уровне: что один, что второй могут проседать в третьем раунде по кардио. Если бой дойдет до партера, опаснее тут будет однозначно Саид. Его работа в партере и опыт проведения болевых находится на достаточно высоком уровне. Видели мы это в бою с Кахрамоновым. В борьбе статистика переводов у Нормагомедова не очень хорошая. Ну, плюс защита от тейкдаунов у Мартинеса находится на достаточно высоком уровне. Самому Джону лезть в борьбу с Саидом опасно, а навыков защиты от тейкдаунов у Саида должно хватить. Поэтому я считаю, что основное время бой будет проходить преимущественно в стойке, где более разносторонним бойцом является Саид, но Мартинес более мощный и жесткий. Вкладывается практически в каждый удар, поэтому его попадания будут приносить, я думаю, больше урона, чем попадания Саида. Оба бойца любят бить ногами, я бы даже сказал, что они оба делают основной упор на работу ногами, но, как я уже говорил, удары Мартинеса ногами будет приносить больше урона. А, особенно Нурмагомедову нужно опасаться лоукиков со стороны Джона, которыми Мартинес частенько высекает и травмирует ноги оппонентов. А, тот же Кап Свонсон и в бою а, с прошлым соперником до Каба Свонсона... А, как его звали? Винс Моралес. Тоже он там ногу отбил, там гематома серьезная на левой ноге была. А, поэтому, ну, лоукики от Мартинеса заходят очень хорошо. Ну, коэффициенты на Мартина у Буков, я считаю, заниженным. За 2,7 у Джона есть неплохие шансы в этом бою, на что я, скорее всего, попробую поставить. Конечно, буду болеть и однозначно за Саида. Все-таки Саид на руках, мне кажется, будет получше Мартинеса. Но ставить на Саида за 1,5, когда есть коэффициент 2,7 за Мартинеса, учитывая его предыдущие бои Мартинаса, как он неплохо орудует ногами. И приблизительно вот, вот эти вот одинаковые стили, что тот, что, что тот ногами все-таки посерьезнее, но на ногах, мне кажется, будет Мартинес. Вот, поэтому на сайт за 1.5 не особо интересно. Оба бойца достаточно стойкие, вполне могут пройти всю дистанцию в бою. Думаю, поединок а, перевалит все-таки за экватор. К этой ставке можно будет присмотреться. Ну, по крайней мере, я присмотрюсь. А, также считаю, что шансы у бойцов примерно 55 на 45. И этот перевес я даю только за счет того, что у Нормагомедова была а, в его карьере лучшая позиция, чем у Мартинеса. Ну, и на руках, наверное, он тоже будет чуть получше. Ну, Что еще можно сказать? Наверное, все. Как бы подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, проводить достаточно интересные анализы боев, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте до следующего видео. Пока!